А, отметим а, также кс 204 от китана сиц это красный крупноплодный томат насыщенно красного цвета такой вот смотрите очень красивый вот с таким вот красивым интересным носиком то есть можем посчитать у нас здесь получается 1 2 3 4 5 а, 5 плодов на кисти вот такие вот смотрите они крупные они очень вкусные также отмечу, что это э, гибрид, э, который также идет с короткими междоузлями, и он обильно вегетативный. Обратите внимание, очень компактное растение, носик, э, обильно вегетативный, насыщенно красный цвет и очень вкусный. Если вам наши видео, ставьте лайк и подпишитесь на канал.